Закрытие сезона, наверное, последний выходной более-менее теплый На улице где-то плюс 15, ветерок с юга, обещают 6-7 метров. Немножко сопливлю, но тем не менее хочу сходить. До острова это километров 5 наверно туда и обратно смотреть с грибами может грибков наберу и обратно собственно цель просто катнуться солнце еще не встало вот выдвигаться но уточки возьму на собой мало ли может посижу порубачу. поют На дальнем плане плывет рожа, рыбаки уже есть, и собственно моя лодка парочная стоит. Еду. Да, ветерок действительно, я думаю метров пять уже есть есть но ну, в принципе вот с этими баллонами у меня есть там видюшка где их заказывал дел очень обезопашивается дорога поэтому даже без жилета пока еду ничего я думаю не случится настраиваем пруса начнем собственно настраиваем пруса Принцип вот этого паруса, простого, но в то же время довольно-таки эффективного. Стришу называется. Чем сильнее ветер, тем сильнее мы его натягиваем. Соответственно, у него меньше пуда. Думаю, сегодня почти по максимуму подтянем. Сейчас зафиксируем. И это будет эффективно. Особенно против ветра. отчалим как говорится на веселках пока гриб не пришлось подхватил вот шверт опустить шверт опущен ветер пойман E Наверное Зато один выдох только вот да, воду, наверное, ну, 10. метров 10 наверное, по ширине. Все остальное камыш, дорожные В принципе, всегда очень проблематично в него на парусе войти прямо вот так вот, четко. Сегодня нам как говорится удачи сопутствует как раз ветер боковой поэтому мы пройдем здесь красиво как говорится подруливает как мы хотим каждый миллиметр на скорости на той какой нам надо Не стал никого будить Вчерашнего вчерашнее мероприятие, поехал один, маленький, если набраться. Видеушку буду пересматривать. Да? Пасмурно вернее. По идее, наверное, уже солнышко должно было выглядеть. так как обратно еще против ветра долгая дороги предстоит галсами идти туда поеду быстрее так может хренить Снимем шверц и увеличим тем самым скорость В следующие выходные уже будет морозовая, так в этом году наверное не было такого, чтобы конец октября погода похоже, по сути туде... по билету вот. хорошо идем воды да, Самарки вот так видится городок наш немножко не тот конечно вид что с Волги нету там всяких памятниковских но в принципе видно индустриальный центр конечно полету здесь Тоже рыбаки. Сюда, клещ. Здесь, в принципе, тоже заужение руха. Много есть рыбы. Чем я говорил попутный ветер скорость чувствуется не так уже а все почему потому что ну максимум мы обгоняем волну волна идет медленнее чем будет ветер то есть мы скорость имеем быстрее чем волны но ветра я по сути сейчас Вообще не чувствую Но ну, только если порывы Нас догоняют А вот если он постоянный То есть лодка идет вровень с ветром И Получается, что на лодке у тебя Каким бы сильным не был ветер Ветра нету, Такой забавный Эффект пару Только порывы учитывают, Это здорово творение тишина. жалко и солнышко нет сейчас бы вообще все как говорится золото был смотрим он выглядит И бежит на поднятых парусах да. Бежим, подъезжаем. Ю. Подъезжаю к Грибному острову. Туда доехал так быстро вообще. Хотел насладиться на ветерок путевой. тогда бы собрали ключи. приехал. В дырочку. Я не куда Ну и раз. вот назад будет немножко уже напряженько пойдем галсами против ветра сейчас на галсмах отсюда вот выйду I Паршен. не очень главы, поэтому вот сейчас мы еще пойдем и сядем в канал. Вот, решил небольшой участочек проток пройти листьев на деревьях нет ветер трудувает немножко получается эффект что и ветерок и есть ранпарус да и в то же время бывает там вот. дождь начался мне совсем не нравится драмицентр не обещал ну, в принципе пол дороги домой я проплыл Что-нибудь горячительное рванул. Народ портит атмосферу, симиет моторами. Рубачки. А я наслаждаюсь. Блин, порыбачить хотел. подождем дождем. то не хочу. В принципе, здесь и хотел. В тишине, под прикрытием. Ездочка. подходит к своей завершающей четверти, наверное. Кончился, блин. Порт приписки Алешенке Затон. Так, аккуратненько, аккуратненько. Вот эту. К мосткам. И... Ездочка была великолепна эмоций куча наверное до следующего года залью на канал буду пересматривать зимними холодными ветерами